Власти США получили право конфисковать криптовалюту с цифровых кошельков на биржах. История человечества пронизана начинаниями, которые были призваны обеспечить свободу и равенство, но вместо этого создавали условия для угнетения и неравенства. В какой-то момент инициатива принималась на уровне государства, а после в дело вступала бюрократическая машина, которая медленно убивала свободы, что приводило к целому ряду ограничений на законодательном уровне. Одним словом, государство всегда старается себя обезопасить, ведь иначе граждане получат достаточное количество времени на обдумывание своего положения. Но куда хуже, если у граждан появится экономическая возможность выбирать. Мало ли вдруг холопы решат, что они не хотят жить в стране, где законы направлены на обогащение олигархов и политиков. Биткоин задумывался как средство децентрализации. Сатоши мечтал о том, что вы сможете приехать в любую страну и не только расплатиться за услуги, но и снять нужную сумму, распоряжаясь заработанными деньгами по своему усмотрению. Любопытно. Но ведь мы с вами фактически не имеем права на заработанные нами деньги. Каждая покупка облагается дополнительным налогом. При выезде из страны нужно декларировать количество наличных, а крупные траты проверяются с особым пристрастием. Что же, судя по всему, мечте основателя биткоина сбыться не суждено. Все началось с крупных бирж, которые начали требовать подтверждения личности. Вы обязаны предоставить паспорт или водительские права определенного образца, а после еще и сфотографироваться с ними в режиме ряда. Времени. У вас потребуют точно адрес и телефон, а также многие другие конфиденциальные данные. И все это только для того, чтобы вы могли купить криптовалюту на заработанные в реальном мире деньги. Ваши деньги, которые у вас могут конфисковать, если заметят подозрительную активность. При этом нам обещали, что сведения не попадут государственным структурам, ведь биржа хранит тайну вашей личности. Что же, новые законы все меняют. Вначале в США обязали биржи раскрыть данные обо всех держателях. Как сообщается, к примеру Америки последуют другие. Так правительство Аргентины обязало бирже раскрыть все данные о накоплениях и транзакциях в криптовалюте всех граждан страны. Точно такая же ситуация в Индонезии, где будет введен контроль за цифровыми деньгами, с которых придется платить налоги. Налоговая США будет не только мониторить счета граждан в криптовалюте на биржах, но и разрешила себе конфисковать все средства или часть в счет уплаты тех или иных штрафов и налогов.